Адресирована собака дьявола Чуть что мне не по вкусу, я вправа От этой карусели кругом голова Крылатые качели я не выбрала Хотела бы в постели видеть Борова Но только без его клыков и норова Сама не знаю, почему я плачу, что плачу. Или поможенку на сдачу, без всякого правила, бывают тени, но лучше бы правильно стрелять на поражение, советься в и пусть отец решает, ведь он уже собаку съел, а не подкачает. Мне нужна помощница, первый раз в жизни. Но не свои кошница, не таких ныне. Ну, Божья избранница, а небес преданница. Я ее видел, так и сказала, Только помочь хочу, и замолчала. Верно, матерь Божия выбрала вот эту, так она похожа просто слов нету. Ты любила Анга. Как никто не знал, в радости пацанка, в нервности фиалка, Я тебя сорвал, маленькая ранка, и не мой финал. Выдав по заранку, вспомни наизнанку, Маленького анга, вечный идеал. Жизнь — это монолог самым быстрым, Самым близким монолог в диалоге только Бог, в остальном монолог. Не потому, что мне так нравится, не потому, что я красавец. Все просто, только так запоминается, что все вокруг в твои руки возвращается. О, Серафимушка, мою зимушку, ты тропиночка, занесенная, ты звезда моя, путеводная. Куда мне скрыться от любви Христовой? Она повсюду расставляет повы Безумный человек, ты все бежишь отчасти. Как мне тебя поймать, как мне ненасти? Не знаю, что со мной, мне дорого несчастья. Боюсь, вот я пустой, и в мире без участия. Стремлю страдать я сам, ему там подражая. Так точно, блудный хам, и сам того не знаю. Никто не ожидал, лес вновь покрылся мехом, Задержан ли достав на счастье человеком, и кто тому ценой, духовному веселью, Когда проигран бой в зиме и воскресению?